Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь Чулпан Хаматова» покинула Россию. И объяснила она тем, что «я не могу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то освобождающим. Я не могу называть войну какими-то другими словами. И я боюсь возвращаться, чтобы не потерять совесть и себя». Знаете, осенью 1945 -го года немецкий пастор Мартин Немерер Посетил Дахау, концлагерь, в котором он сидел 41 1941 по 1945 год. Тогда он сказал о том, что когда пришли за коммунистами, я не возражал, потому что я не был коммунистом. Когда пришли за евреями, я не возражал, потому что я не был евреем. Когда пришли за членами профсоюза, я не возражал, я не был членом профсоюза. Когда пришли за мной, мне некому было помочь. Знаете, таких людей с чистыми руками, абсолютно искренних, которые не могут. Очень много. Они боятся испачкать сказать, совесть, душу, руки. Они чистые и возвышенные. И в то время, когда они боятся и покидают Россию, другие люди, которые не боятся испачкаться, помогают. Я живу в Севастополе. За стеной у меня живут женщины, которые принимают беженцев бесплатно и извиняются за то, что они не достроили, не закончили ремонт. Я говорю с соседями. Из этих разговоров узнаю, что люди собирают помощь, вещи, одежду, деньги и отправляют это на Украину. Я случайно сталкиваюсь, потому что меня узнают с руководством торгового центра СИМОЛ, и вдруг выясняю, что они отправляют на свои деньги, купленные тоже с гуманитаркой, со стиральными машинами, с микроволновыми печами, на Украину. Потому что Украина – это тоже их земля и их люди. Хотя они бескровно в 2014 году сумели от всего этого ужаса избавиться, но они не боятся запачкать руки. Тысячи и тысячи беженцев уже принял Крым. Без всякой рекламы, просто принял. Бесплатно. В то самое время, когда другие люди с чистыми душами, с чистыми руками, те самые, которые устроили Майдан, которые сжигали Берку, которые убили Нигояна и Жизневского, Потому что это армянин и белорус, их не было жалко. Те самые, которые поддерживали расстрелы людей в Мариуполе 9 мая. Они сегодня в 10 разодрали цены на жилье для беженцев в Западной Украине. Нам рассказывают о том, что нельзя было начинать войну. но Почему-то киевский режим 8 лет рассказывал всем, что война началась в 2014 году. Та самая война, которую устроили те, кто... Напомню, главы МИД Польши, Франции, Германии подписали соглашение с Януковичем. Майданные разойдутся и состоятся досрочные выборы. Обманули наши западные партнеры, тогда еще партнеры. На следующий же день была силой захвачена власть. И началась бойня. Она началась тогда. Людей в Харькове убивали Белецкий и те, кто стал костяком будущего полка особого назначения АЗОВ 14 марта. Убивали всех, включая участкового милиционера. Его не убили, его только ранили в шею. И в Дом профсоюзов это тоже не была война. Только людей сожгли. И центр Луганска 2 июня разбомбили. Это тоже не была война. Война началась, когда появились котлы, когда задул северный ветер и не дали захватить, и сравнять с землей Луганска и Донецк. Вот тогда завопили о том, что русские начали войну. И вопят это все 8 лет, но при этом войну России не объявляют, потому что им это невыгодно. Они запускают точки У на Мелитополь, который не имеет никакого военного значения, на Бердянск, но они тоже с белыми чистыми руками и ликами. В Мелитополе завернутые в жовто-блакитные флаги личности топчут гуманитарную помощь, которую прислали. В тех городах и поселках, где нет, традясь, не было никаких русских войск, которые прошли их мимо и пошли воевать дальше, получают оружие, организуются в банды и начинают стрелять по проходящим мимо колоннам. Желательно невооруженным или плохо охраняемым. Гуманитарный груз, топливо, неважно что там. Как так называемая терробарона, постреляв по русским войскам, а может быть и не войскам, по кому придется, возвращается домой и прячут автоматы в сарае. Они рассказывают о том, что русские им не помогают, что в их поселок не приходит гуманитарная помощь, нет света, тепла, пассивного материала. И теперь уже не наши западные партнеры этому помогают. Это все уже было. Тоди вас люди называли псами, Бо вы лезали немцем по столы. Арали охрыплыми басами, еще не вмерло голос на рывли. Да вы прошли, там пустка и руина, Там трупы не вмещались до даям, Плювала кровью ненька Украина У морды вам и вашим хозяям. Это все уже было, Но больше этого не будет.